Мария Машкова дала скандальное интервью, в котором выразила позицию, не соответствующую взглядам ее отца. По словам актрисы, папа в курсе ее пацифистских взглядов, но категорически не согласен с ними. Он призвал наследницу вернуться из США, где там много лет живет с детьми, но Мария отказалась. Теперь же Машкова объяснила свою позицию в социальных сетях. По мнению звезды, мирные жители не должны страдать из-за амбиций влиятельных политиков. «Позавчера позвонил папа. Я вдруг оказалась в одном из разговоров, в котором родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Знаю, что говорить мне легче. Я в другой стране. Поэтому и говорю. Вот только пришлось отца ослушаться», — поделилась мыслями артистка. Мария уверена, что им с папой рано или поздно удастся понять друг друга. Однако пока это невозможно. В финале своей речи артистка отметила, что очень переживает из-за страданий жителей Украины и России. Машкова уже давно живет на две страны. Актриса вместе с мужем и детьми проводит большую часть времени в США, а вот работает преимущественно в России. Она неоднократно подчеркивала, что любит оба своих дома. Напомним, что Владимир Машков всегда поддерживал Владимира Путина и партию «Единая Россия». Недавно он выступал на концерте, посвященном восьмилетию присоединения Крыма. На нем актер выразил однозначное согласие с политическими решениями президента Российской Федерации.